Здравствуйте! Вы смотрите Амперметр, и с вами снова я, Александр Трепетин. Сегодня я расскажу о том, зачем водителю электромобиля может понадобиться проездной на общественный транспорт. Нет, не для того, что вы подумали. Но обо всем по порядку. Компания Автоэнтерпрайз послала навстречу многочисленным просьбам водителя электромобилей и внедрила на своих зарядных станциях новый вид аутентификации пользователей. Напомню, что до недавнего времени водителю электромобиля для того, чтобы стартовала зарядка, нужно было пройти аутентификацию одним из трех способов. Либо с помощью встроенного в сам автомобиль чипа либо через приложение а я charging point либо с помощью звонка оператору call-центра ну нашем приложении моей charging point вы наверняка пользуетесь и пользуетесь с удовольствием про а я мы тоже вам рассказывали есть об этом видео на нашем канале это не просто удобно это еще и безопасно потому что не дай бог если угонят вашу машину на которую установлена я чип отыскать ее будет намного проще но сегодня не об этом сегодня я хочу рассказать о том что многие из зарядных станций авто enterprise имеют возможность идентификации пользователя с помощью RFID-метки. RFID – RFID, Radio Frequency радиочастотная идентификация. Способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах или RFID-метках. Инженеры Auto Enterprise предусмотрели возможность идентификации пользователей по RFID по требованиям зарубежных партнеров нашей компании. Поэтому сегодня во всех новых зарядных станциях присутствует вот такой вот модуль. Компания «Автоэнтерпрайз» не собирается заставлять пользователей приобретать какие-то специальные карточки-метки. Достаточно того, чтобы у вас в кармане оказалась банковская карта соответствующей функции. Подойдет вот тот самый электронный билет, о котором говорил в начале выпуска. И даже завалявшаяся карточка от метрополитена вполне подходит для этих целей. Ну и если уж совсем плохо, то даже ключ от подъезда. Некоторые ключи соответствуют нужным требованиям. Для того, чтобы воспользоваться новым способом аутентификации, необходимо прописать Ваш носитель RFID-чипа в систему. Для этого на любой станции Автоэнтерпрайз, Enterprise, имеющей вот такую отметку в приложении и соответствующую метку возле дисплея, следует подключить коннектор к автомобилю и после запроса станции на авторизацию открыть приложение h Point. Далее необходимо зайти в меню, выбрать профиль «Методы активации» и нажать «Добавить метод активации» внизу экрана. В появившемся окне тапнуть по нижней строчке «Добавить карту по серийному номеру» и после этого приложить носитель RFID метки к символу на корпусе станции. А в ответ станция сгенерирует уникальный номер, который необходимо вписать в соответствующую графу на экране вашего смартфона. Название карты придумайте сами. После нажатия «Добавить карту» ваша метка будет зарегистрирована в системе. Теперь для авторизации достаточно будет всего лишь приложить метку к считывателю станции. Обратите внимание, этот способ авторизации работает только на тех зарядных станциях компании «Автоэнтерпрайз», которые помечены соответствующей отметкой в приложении и имеют соответствующую отметку на корпусе. Теперь немного о самих RFID-метках. Считыватели на станциях Auto Enterprise поддерживают работу только с теми метками, которые соответствуют международному стандарту ISO 1443 и нормативам компании MIFAR. MIFAR – торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт. Торговая марка объединяет несколько типов микросхем смарт-карт, микросхемы-считывателей и продукты на их основе. Считается наиболее распространенной торговой маркой бесконтактных смарт-карт в мире. Продано более 10 миллиардов смарт-карт и 150 миллионов считывателей. Таких меток очень много, но, к сожалению, к сожалению, не все производители смарт-карт поддерживают указанные стандарты. Так не получится использовать в качестве идентификации на зарядных станциях украинский ID-паспорт. Чип в нем есть, но не той системы. Также не удастся воспользоваться встроенным в телефон NFC. Дело в том, что при подключении к зарядной станции каждый раз смартфон генерирует новый код, и станция его не узнает. Ну, в общем-то, экспериментируйте. Поле для экспериментов очень широкое. О результатах отписывайтесь в комментариях к этому видео.